И об этом мы, возможно, поговорим в других выпусках. Но сегодня у нас YouTube против Twitch. Итак, мы будем рассматривать плюсы и минусы старта на YouTube и на Twitch для новичков. А, начнем, пожалуй, с плюсов, да? Плюсов YouTube и плюсов Twitch. Плюсы YouTube. А, первый плюс, да? И это первый минус, скажем так, для Twitch и первый плюс для YouTube. А, YouTube? YouTube кормит. Кормит или, я говорю, делится?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 Синг uh, Синг, которого все, собственно, и смотрят, да?